В ходе креативной игры город будущего, проходивших в феврале этого года, наиболее перспективной идеей развития неиспользуемого городского пространства была выдвинута концепция творческого квартала улицы Саулес. Здание и двор на улице Саулес 1.3 может стать уникальным местом для творческих мероприятий и художественных проектов, а также важным аргументом в конкурсе культурной столицы Европы, но для этого необходим интерес всех неравнодушных лиц. Комплекс зданий в начале улицы Саус является ярким примером архитектуры из красного кирпича, которая в настоящий момент не эксплуатируется. Объект принадлежит к университету и до недавнего времени еще частично использовался для нужд средней школы дизайна и искусства школа с возведением нового комплекса школы необходимость в отдельных помещениях по адресу солс 1.4 отпала поэтому для предотвращения деградации и создания нового креативного места началась разработка идей творческого квартала улицы Саулес, пространством и помещением которого могли бы воспользоваться как городские общества так и отдельные творческие личности хотя связанные с коронавирусом ограничения по-прежнему остаются в силе уже происходит координация возможных мероприятий мая-июня этого года. Все это необходимо для того, чтобы выяснить потенциал долгосрочного развития и в перспективе привлечь инвесторов для обновления данного пространства. Поэтому сейчас особенно важна отзывчивость всех творческих людей, вне зависимости от возраста и рода деятельности. Этот квартал может быть открыт абсолютно для всех, без каких-либо ограничений, ни по возрасту, ни по интересам. И сейчас это тот момент, когда мы можем пытаться вместе планировать это лето, планировать этот сезон, Думать, что бы мы хотели там делать, как, как это должно было бы выглядеть. И это очень большой шанс именно сейчас своими действиями, своими концертами, спектаклями, лекциями и так далее оживить целый квартал в центре города. В настоящее время ряд негосударственных организаций и активисты школы Саулос готовы оживить эту территорию. Предстоит тесное сотрудничество с городской думой и Даугапилским университетом. Квартал улицы Саус может стать новым центром коворкинга, искусства, образования и просто интересного времяпрепровождения. Поэтому инициативная группа просит присылать свои идеи на электронную почту или на официальную страницу творческого квартала Фейсбук. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугапилской городской думы.